Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 40 лет, я живу на Украине и зарабатываю на сервисах обработки путевок вот уже 2,5 месяца. Об этих замечательных сервисах я узнала в курсе Анатолия Лазарева «Пляжный миллионер», который приобрела, даже не задумываясь, потому что Анатолий вызвал у меня доверие с самых первых минут. Человек конкретно говорит о том, на чем зарабатывает, как зарабатывает. При этом называют реальную сумму, а не за облачные десятки тысяч рублей в день. Я получила в точности все то, о чем говорится на его сайте. С меня не требовали никаких активаций, верификаций и прочей ерунды. Я моментально получила доступ ко всем материалам. Со мной сразу же связался мой личный менеджер. Такому трепетному отношению я, честно говоря, была удивлена. В первый день мне удалось заработать 2400 рублей, которые я и вывела в тот же день на свою карту. И вот с тех пор я продолжаю работать с Анатолием, продолжаю с ним общаться. Почему? Потому что ранее ничего подобного в интернете я не встречала. И э, сейчас, в принципе, я не нуждаюсь в поисках чего-либо другого. Хочу всем пожелать отличного заработка и прекрасного настроения на каждый день. Подождите и уходите с пустыми руками!